Если человек, будучи сильно процветающим, постоянно думает о нищих и постоянно заботится о нуждающихся, его процветание никогда не закончится. Еще раз повторяю, если человек, будучи богатым и процветающим, постоянно заботится о ком-то и думает только об этом, его процветание никогда не закончится. Потому что он вошел в правильную аскезу. Он делает правильные вещи, которые будут его возможность быть влиятельным, взращивать постоянно. И знаете, что то, что я перечислил, это плоды необыкновенного эскетизма. Обычно богатые люди не способны жертвовать, они становятся жмотами. Обычно сильный, мужественный человек становится жестоким и так далее. То есть... Знаете, что если человек сильно привязан к сексу, сну, еде и негативу, он никогда не сможет стать аскетичным и побеждать с помощью аскезы свою жизнь. Есть четыре силы, которые разрушают аскезу, аскетичность. Это сильное желание секса, ну, постоянное занятие сексом чрезмерное. Раз. Второе. Лень. Много сна, много неподвижного состояния, неподвижность, Лени такая ленивость. Дальше обжорство и сплетни. разрушают аскетизм человека. Девушке достаточно просто посплетничать 15 минут с подружкой и до свидания, аскетизм. Вы не сможете дальше то, что вы наметили сделать. Просто чуть-чуть кого-то пообсуждали, Мужики новости посмотрели, там, эй, все, плохо, все, до свидания, аскетизм, на следующее утро вы не встанете рано утром уже. Почему? Потому что не будет сил. Силы человека побеждать себя, себя всегда копится в позитиве, а не в негативе, запомните. Все негативно настроенные люди, все эти бубнилы, они никто не аскетичные. Все эти люди, на самом деле, они все слабы в своем сердце. Сильный человек, всегда благородный и всегда добрый ко всему. Доброе отношение по всему. Понимаете, сейчас очень сильно процветает, особенно межрелигиозная злоба. И это позитивируется как доброта. Если человек видит, что вера неправильная, даже если он это видит, что вера неправильная, он все равно будет об этом говорить с добротой, а не со злобой. И это признак того, что у него вера правильная. Но если он ненавидит кого-то, это у него не все неправильно, а не у того, кого он ненавидит. Я не говорю про саму веру, я говорю про, тому, про то, как верят люди в Бога. Если ненависть злоба брызжет изо рта у человека, никогда это не значит, что у него правильная вера, запомните. Это не значит, что он не в правильной вере находится. Верит, то может быть, он и в правильной находится. Только в его сердце вера неправильная. Вот в чем проблема. Правильная вера всегда обозначается добротой сердечной. Человек с правильной верой способен переварить злобу в своем сердце, ненависть и быть благородным. Это признак правильной веры. Жестокость, злоба, хамство никогда не является признаком правильной веры. Сейчас мы перечислим признаки аскетичных людей. Куда аскеза уходит? Первое, она уходит в благородное происхождение. Если человек правильно жил в своей жизни, он рождается в аристократической семье с хорошими правилами. Он, Как раньше, дворянское происхождение говорили. Он как бы рождается в дворянской семье, этот человек. Или вот в очень такой образованной, интеллигентной семье, как Лев Толстой, допустим, был дворемином. Это значит, что он с прошлой жизни был аскетичным человеком. Это первое. Дальше. Способность совершать аскезы. Легко вставать рано утром, легко поститься, легко бегать там, спортом заниматься, легко прощать, просить прощения Означает аскетизм с прошлой жизни. Образованность. Человек... Эрудированный внутренний, то есть он понимает вещи такими, какие они есть. Признак аскетизма с прошлой жизни. Хорошие манеры признак аскетизма с прошлой жизни. И когда человек соблюдает правила религиозной жизни. Знаете, что это за правила? Сейчас объясню. Когда человек, допустим, не женат, он не должен заниматься сексом ни с кем. Неженат, совершая аскезы, образовывайся, учись, стань сильным, зрелым, женись. Первое правило. Неженатый человек не гуляет. Это означает, что он живет правильной религиозной жизнью. Второе правило. Женат, женат. Совершая эскезы в семейной жизни, зарабатывай, ограничивай свои чувства, заботься о других людях, корми страну, ну, то есть, совершай добрые дела, не разводись, не гуляй, не думай о других женщинах, выполняй свой семейный долг. Дальше, третье правило. Если ты уже как бы отошел от семейной жизни, от дел, думай только о Боге и молись. И четвертое правило. Есть люди, которые добровольно принимают отреченный образ жизни. Ну, вы знаете все правила этих людей. Надо жить в храме. Надо поменьше мирского, побольше молитвы, поменьше критиковать, побольше раскаиваться, там, аскезы совершать и так далее. Женские и мужские аскезы, в чем разница? Интересная разница есть. Я когда приехал в гостиницу, вот здесь вот, я сидел, ждал, когда меня заселят. Я знал уже, когда я ехал, что меня не сразу заселит. Я посмотрел на свою судьбу и увидел по левой руке у мужчины, как бы связанной со средним пальцем, препятствие увидел вот здесь. Ну, я не буду вам все эти рассказывать тонкости. Это препятствие означает, что меня не заселит сразу. Так оно и получилось, я там час сидел, ждал. И в это время я уже не знал, что мне делать, там устал с дороги. И посмотрел на телевизор, и в это время там женщины занимались боксом, две женщины дрались. Били морду <свят> такие. Это не женское дело морду бить. Это не женская аскеза. Она и женщине не помогает, эта аскеза. Ну не помогает никак вообще. Потому что женская сила — это способность побеждать без боя. То есть женщина так создана, у нее так природа устроена, женская, что она побеждает лучше, эффективнее, без насилия. Вот если она не совершает насилие, она лучше побеждает, чем если она совершает. А если она начинает совершать насилие, она наоборот все портит жизнь только и все. Вот, например, если женщина заплачет, она больше добьется, чем если она будет царапать мужа когтями. Понятная система, да? Есть женские аскезы, значит, получается, есть мужские ну, то есть храбрость, выносливость, спать на твердом, любить за холодную воду, всегда пытаться побеждать, доказывать свое, отстаивать как бы, свои правила жизни, спокойствие, терпение. Непреклонность внутренняя, способность отличать дурное от хорошего, мужество внутреннее, способность переносить трудности жизни. Это признак мужских аскез. Это мужские аскезы все, не женские. Женские аскезы — доброта, способность быть доброй, прощать, способность прощать женская аскеза, не мужская. Вот. Дальше нежность, заботливость, способность заботиться — это аскеза. Что думаете, очень легко заботиться? Некоторые мужчины думают, а да что ты же женщина, давай готовь. Это силы нужны, чтобы готовить. Силы, женские силы нужны иногда, этих сил нет, очень трудно иногда. Это аскетизм. Быть всегда, любить, уметь любить, готовить, заботиться — это означает аскетичная женщина, сильная, немного сил женских. Это не то, что вот само собой это происходит. Если у тебя мужских сил нет, то в ней женских не будет, она не вдохновляется. Противоположные энергии. Мужчина крепкий, сильный, терпеливый, женщина становится заботливой, нежной, ласковой. Противоположные энергии всегда усиливают друг друга в семейной жизни. Но есть интересные вещи, что есть женские аскезы, которые вдохновляют мужчину на что-то. Хотите знать, какие энергии мужчины появляются в жизни благодаря женщине? Слава. Слава. Славным мужчина становится, если в него верит жена. Жена верит в человека, он славным становится. Удача. Если женщина верна своему мужу, то у него в жизни появляется удача. Удачливым становится. Ну нельзя его убить, невозможно, ничего с ним сделать плохого. Жена, верность жены это все делает. Изящная речь. Означает, если у человека изящная речь, это значит, что жена правдивая. У жены правда в сердце очень сильно. Изящная речь память, если сильная память у мужчины, это значит, что женщина не имеет злой памяти, она все прощает. Прощение в женском сердце дает память мужчине хорошей. Рассудительность у мужчины означает чистоту у женщины. Если женщина очень чистая, целомудренная, значит мужчина будет рассудительным. Целеустремленностью человек обладает. Если его жена соблюдает правила религиозной жизни, она все делает по правилам религиозным, мужчина становится как стрела, направленным куда надо. Доброта появляется у мужчины, если жена снисходительна к нему ошибкам, недостаткам, становится добрым, снисходительным к людям. И только одно качество одинаковое. Если женщина терпит, мужчина тоже терпит. Если мужчина терпит, то женщина терпит. <с1000> одно качество совпадает, а все остальные отличаются. Но они это одно и то же. И можно наоборот сделать, сказать наоборот. Если мужчина славный, то есть он как бы имеет славу, то вот женщина такой вот становится, как я вам говорю. То есть она, женщина становится для него, ну вот такой, как бы уважает его сильно, любит. Она просто от того, что он славный становится, он уважает его, потому что он сильная, славная личность. Если мужчина способен побеждать судьбу, становится удачливым, то тогда... Женщина в результате, она становится верной и так далее. Ну то есть это одно и то же просто в мужском и женском теле. Мужчина достигает своего, женщина меняется. Женщина достигает своего, мужчина меняется. Поэтому счастье в семье, оно это одни весы на двух чашах. Ну счастье для двоих одно и то же. Ты свое сделала, получила в нем то, что хоть нужно тебе. Ты свое сделал, в ней получил то, что тебе нужно. Делай свое, не надо пальцем ни на кого указывать. Допустим, ты у меня неверная, поэтому я не несчастный, у меня удачи нет. Да нет, ты несчастный, потому что ты несчастный. Стань удачливым, жена станет верной. Если человек терпелив в жизни, то он всегда снисходительно относится к недостаткам других. А терпелив означает, побеждает свою судьбу. Если человек свои недостатки побеждает, он никогда не будет критиковать людей за других, за их недостатки. Потому что критика людей за их недостатки всего лишь означает, что ты сам не побеждаешь свою судьбу. Поэтому ты злишься на то, как люди ее не побеждают. Сам начни побеждать свою судьбу, по-доброму начнешь относиться к алкоголикам, к тунеядцам. Если тебе ленивые люди раздражают, значит, ты не победил себе эту судьбу. А если тебе просто сострадание к ним, думать, господи, что же ты такой ленивый? Ну не то, что ты не заставляешь, помогаешь ему не быть ленивым, но... При этом злобы нет. Это значит, что ты победил свою судьбу. А если, допустим, ребенок двойку получил, ты... А -а -а -а, значит, ты не победил свою судьбу. Если ты чувствуешь, что как-то так вот, значит, победил. Если ты строго к нему относишься, но по-доброму, значит, это не твоя двойка, это его двойка. Ты уже эту двойку не заслуживаешь, он заслуживает. И он не перестанет, значит, получать по твоей милости. А если ты на него орешь или кричишь, значит, это твоя двойка, твоя по твоей судьбе, родная. Точно так же начальник, если он гнобит своих подчиненных, они родные, они тебе положены, эти люди. А если ты по-доброму относишься к ним, строго, но по-доброму, говоришь, Василий Петрович, я тебя уволю, если еще раз выпьешь. По-доброму. И увольняешь по-доброму потом. Да, можно по-доброму вольнять спокойно. У него злобы в сердце не остается. Он пошел, говорит, да, виноват, я сюда не справился. И он все понимает, потом на следующей работе уже нормально себя ведет. Или опять возвращается уже трезвым. То есть терпение означает победа над своей судьбой. Терпеливые люди всегда победоносцы. Если видите, человек нетерпеливый, значит, он не справляется с своей судьбой. Признак такой. Итак, способность преодолевать неустойчивость своей жизни, способность побеждать свою судьбу, называется терпением. Что такое терпение? Что это за качество характера? Если ты способен побеждать свою судьбу, значит, ты становишься каким? Терпеливым, спокойно относишься ко всему. А у женщины это как проявляется? Женщина должна быть терпеливой? Нет, да по-другому женщина выражается. Допустим, она должна эмоции терпеть, вот допустим, она хочет мужу пожаловаться и терпит, терпит, значит побеждает судьбу. Должна терпеть? Нет, нет. В чем терпение женское выражается? верности, верности оно выражается. Способности закрыть рот, когда мужчина открывает. То есть, если он открыл рот, молчи, слушай. Ну, хотя бы делай вид, что слушаешь. Так, стой, слушай, как будто бы слушаешь. Мужик, Господи, когда же он заткнется? Вот. Но слушай смиренно, делай вид хотя бы вот так вот, стой. Это означает терпение для женщин. Потом можно поплакать, когда он закончит. Не обязательно там вот все время стоять и молчать дальше. Можно поплакать. Нормально. Терпение у женщины не означает, что она свои эмоции зажимает. Если женщина зажимает свои эмоции, у нее гормональные функции разрушаются. Она рожать не сможет потом. Плакать не запрещается, жаловаться не запрещается, вот, все это женщине женщины не запрещается. Но убегать к другому запрещается. Не уважать мужа запрещается, не прощать запрещается. Вот это означает терпение, что я Приняла две вещи. Женщина в терпении означает две вещи приняла. Зарплату мужа и его характер. Две вещи, все, надо принять, женщина. Не так много, правда? Зарплату и характер. И все счастье полное, все отлично. Да. Как научиться прощать? Тема сложная. Я ее поднял, но как бы я знаю, что я не смогу ее в полной степени раскрыть, потому что только духовные развитые люди обретают способность к прощению. Некоторые люди говорят, я что-то простить до сих пор не могу. Вот прощаю, прощаю, не могу простить. Запомните, человек вообще никогда не может никого простить. Это только Бог в моем сердце дает мне милость простить. Если я кого-то простил, значит Бог мне уже дал эту милость. Потому что если я кого-то не простил, это значит, что я не, милость эту не получил в своей жизни. Не получил. Это значит, что я сам не прощен. Потому что когда человек в моем сердце не прощен, это значит, что я таким был раньше. И еще свою карму плохую не отработал. Вот если я не простил какого-то человека, значит я еще... Такой же чуть-чуть остался, как он. Понятно, вот если я полностью простил, значит, это уже не моя судьба, этот человек. То, что он сделал со мной, больше никогда уже не повториться не будет. Это даже касается убийства. Допустим, кого-то ребенка убили, допустим. Убийцу все равно, да, наказать надо обязательно, но простить. Если ты простил, то с тобой это никогда уже не повторится в следующей серии не будет уже закончиться это кино в твоей жизни. все. А если не простил, не закончится. Опять возможно будет. Потому что это твое кино, твое. Ты сам сделал то же самое когда-то. Хоть это и прискорбно, об этом вспоминать и думать. Как один человек ко мне пришел, говорит, у меня серия тяжелых событий в жизни. И начал смотреть на него судьбу. И тогда еще консультацию давал, время больше было свободно. Смотрю, говорю, что-то, вы, наверное, в прошлой жизни много людей поубивали. Такой смотрит на меня, такой, мне такой раз, холод по телу, такой. Он говорит, я и в этой жизни уже много поубивал. Мне правда школа же холод, зыб такая по телу пошла. Правда? Реально? Я говорю, ну вот поэтому и череда событий идет. Он говорит, меня не поймали, говорит, но события плохие. Я говорю, вот терпите теперь, что делать. Судьба может посадить в тюрьму, не обязательно правительство будет сажать. Не может человек избежать наказания, если он злобствует. Никогда не сможет избежать наказания. Иногда люди злобствуют по своей просто искренней неграмотности. Искренней неграмотности. Особенно это касается вопросов веры. Если человек злобствует, не зная, что он злобствует по поводу правильной веры, думая, что это не вера, а просто какой-то сатанизм, он так думает и злобствует. Он может думать, допустим, и, ну, как бы этого не касаться. Нормально, мы не можем все замыслы Бога знать. Но если человек думает, что это неправильная вера и злобствует, это называется невежество просто, но оно не оправдывает или человек берет, взрывает себя, убивает других ради веры, он в это время имя Бога повторяет, представляете, он злобствует конкретно, ну, лишает людей жизни ради веры, этот человек не оправдывает, все равно ты будешь за это отвечать по-любому, потому что если ты взлобствуешь даже ради веры, все равно, хоть ты невежественный человек, ты не понимаешь, что ты делаешь, искренне заблуждаешься, все равно за это будешь отвечать. Все равно. Поэтому правило номер один. Никогда не злобствуй. Это самый лучший способ избежать серьезных проблем в своем будущем, в своей судьбе. Никогда ни перед кем не злобствуй. Самый лучший способ. Потому что если ты думаешь, что ты свою злобу проявляешь ради справедливости Господней, как бы, то, может быть, ты ошибаешься, такое может быть вполне, и тогда еще больше, к сожалению, ты получишь. Поэтому, знаете, самые большие страдания человек испытывает, когда он оскорбляет верующих людей. Если человек оскорбляет искренне верующих людей, он Богом не будет прощен. Это я вам цитирую Священное Писание, пока он не раскается перед этими людьми сам лично. Представляете? Прощение не всегда доступно. Мы не можем быть прощенными иногда. Вот в этих случаях, когда святого человека, особенно человек оскорбляет, он не будет прощенным, пока он не раскается перед этим лично человеком. Есть четыре категории людей. Если ты оскорбил Невежественного человека. Просто раскайся в своем сердце перед ним, и ты будешь прощен. Невежественный человек это человек по в грехах. Допустим, ты говоришь, ты убийца там на того, кто убил, ну, оскорбил его. Ну, душа же, правда, не убийца, душа просто. Ошибся, заблудившаяся душа, конечно. Ну, за злобой сказал на него. Просто раскайся скажи, что-то я погорячился. И все, и ты будешь прощен сразу, без проблем. Дальше, если ты оскорбил человека в страсти, то есть человека, который сильно привязан к деньгам, к, там, к славе, к подчету, другого счастья у него в жизни нет, ты такого человека оскорбил, то просто раскайся в своем сердце и этому человеку улыбнись, скажи «добрый день, я рад вас видеть», скажи ему что-то хорошее, не надо ему приходить и раскаиваться перед ним. Невежественному человеку не надо подходить и раскаиваться перед ним, потому что он это запомнит тебе потом. Вот. Страстному человеку не надо подходить и раскаиваться, сердце свое открывать, он обязательно запомнит. Он не будет тебя наказывать за твое оскорбление, но воспользуется. Ну, за твое, например, ты раскаился перед ним, а он потом придет и скажет, так как ты вот такой, теперь вот так будет. То есть он воспользуется этим, он поменяет отношения в свою пользу. Вот, поэтому страстному человеку не нужно говорить, что ты раскаялся, а просто по-доброму начать к нему относиться. Вот если благостный человек, кто такой благостный человек? Это тот, кто зла никому не желает, над собой работает. Понимаете, есть три категории людей. Есть люди, которые вообще как бы не хотят ни над чем работать, они хотят просто балдеть. Это невежественные люди. Кто такие страстные люди? Они работают над другими. Их энергия... Победа над судьбой направлена вовне. Они думают, что надо деньги привлечь в свою жизнь, будешь счастливым. Надо поменять близкого человека, будешь счастливым. Поэтому они меняют этот мир, страстные люди. Они себя не меняют. Кто такие благостные люди. Они перестают этот мир менять, начинают себя менять. Вот когда ты с благостным человеком встретился, раскайся перед ним напрямую. И тогда... Ну не говори ему всех деталей, чтобы не ранить его сердце. И тогда ты будешь прощен. А если ты со святым человеком встретился, скажи ему все детали, раскайся перед ним глубоко, и тогда ты будешь прощен. А если нет, тогда не будешь. Понимаете, если ты со святым человеком встретился, тогда прямое раскаяние, глубокое раскаяние. Очень важно это знать. Иначе будешь мучиться всю жизнь. Поэтому непрощенность бывает в этом мире. Иногда люди говорят, я что-то непрощенный хожу такой, непокаянный. Как это выглядит? Это выглядит так, что человек не может отвлечься от дурных мыслей. Вы знаете, когда человека несет в голове, у него бардак, его несет-несет на злые мысли, это значит, что он кого-то сильно оскорбил. Вот есть такое понятие «злыдни». Вот злыдни — это люди, которые сильно кого-то оскорбляли в своей жизни. И они не раскаялись, они становятся постоянно в негативе, всех не любят, ненавидят. Конечно, они при этом какую-то добрую идею как бы этому какую-то делают, что она типа какая-то миссия в жизни в важная, ненавидеть других людей, особенно за их веру. Это просто оскорбление, Это дают такой результат. Человек не может отвлечься от негатива, он постоянно думает о плохом, злится на людей, постоянно вот в этом в каше в этой варится. Признак серьезных оскорблений. Будьте осторожны. Если вы чувствуете постоянно что-то вам лезет в голову, вот эти мысли, все плохо, у нас страна плохая там и все прочее, значит оскорбление. Оскорбление, страшная сила, разрушающая жизнь человека. Запомните, есть только одна сила, которая по-настоящему сильно разрушает жизнь человека и делает его необменяемым по отношению к самосовершенствованию Богу. Это оскорбление других людей. Только одна вещь, которая Богу сильно не нравится. Сильно не нравится. Все остальное прощается. Поэтому есть люди непрощенные, эти люди могут прощение получить только раскаявшись перед людьми. Обычно они считают себя самыми умными, что они лучше все знают, как Бог тут все устроил. Эти люди судят веру других людей, судят их мотивы. Как одна женщина, она воспользовалась методикой такой, в общем-то, интересной, и она начала описывать. Мои мотивы. Ну, то есть по чертам лица там начала описывать мои мотивы. Как можно по чертам лица мотивы человека определить? Черты лица это просто застывшая прошлая жизнь. Она не указывает никак на мотивы. Человек в прошлом бандитом даже может быть, и его мотивы могут стать священными в этой жизни. Мотивы человека это его просто желание жить, то есть его направленность в жизни. Понимаете, и черты. Лица могут указать на наклонности человека, на его как бы, способ мышления, но не на мотивы, не на веру человека. И на него корысть или безкорысть. черты лица никогда указать не могут. А когда ты по чертам лица судишь о мотивах человека, это называется оскорблением личности уже, оскорблением личности. Никогда не позволяя себе судить о том что недостижимо для тебя это очень опасно можешь очень сильно влететь потом Бог не любит таких вещей В общем я не захотел дальше ее слушать не потому что как бы я против Да нормально но мне не понравилась система Нельзя мотивы определить по чертам лица. Тоже человек ладошку смотрит или гороскоп. Вы будете бандитом. Как ты определил <смех> по этой картинке, которую там видел? Никогда не сможете определить. Там написано просто наклонности человека, кем он станет — это его свобода выбора. Он сам решает, будет он праведником или бандитом — это его выбор. Ничто не может нарисоваться в этом ни в карте, ни на лице, ни на ладони не может быть указано направление движения судьбы человеческой. Он сам выбирает, когда он будет двигаться сам. Это наш выбор. У нас есть наклонности. Допустим, меня тянет в одну сторону очень сильно, но я могу все равно в другую. Это мой выбор. Это наш выбор. Качество, которое должна развить себе цивилизованная личность. Представляете, в ведах описаны, вот, как мы считаем цивилизованная личность, Свецарские часы должны быть... Записывайте. Вот, часы, ну, то есть, модная одежда, модная прическа. Надо также иметь правильный, ну, знать вот эти все кебабы, суши там. Ну, то есть, модный язык надо знать, вот это вот все, модный язык знать. Это означает цивилизованная личность. Мы так сейчас думаем. Смотрите то, что писано в Священных Писаниях написано. Качество цивилизованной жизни. Первое, не гневаться. Прощай. Значит, что ты цивилизованная личность. Вернее, ты еще не простил, но хотя бы пытаясь простить. Это называется не гневаться. То есть, когда человек не гневается, он просто не хочет проклинать. Он не хочет злиться. Он просто понимает, что это не способ жить, злиться. Если ты хочешь наказать, накажи, но не надо злиться. Злоба означает, что ты не цивилизованная, просто не культурная личность и все. Не лгать, пытаться. Второе правило. Постоянно жертвовать, отдавать свою речь, свою мысли отдавать людям. Я желаю всем счастья. Это отдавать, жертвовать мысли. Отдавать богатство, там, корми нищих, постоянно давай, заботься о других. Я недавно был в одном городе, в Северном, я уж не помню, где постоянно езжу, езжу. А, в этом Красноярске. И вышел э, из подъезда просто подышать воздухом. И увидел там, ну, такой вот Просто пластиковая бутылка, да, там вырезана с двух сторон, и лежат семечки. И птички подлетают и клюют, подлетают и клюют. И столько радости в сердце возникло от того, что я это увидел. Это называется бескорыстие, раздавать богатство. Даже просто семечки, повесил вот эту штуку, и просто семечки вот эти вот, которые птички клюют, они птичкам радость делают, и тем людям, которые это все увидели, и ты от этого получишь счастье в жизни. Сто процентов, сто процентов. Понимаете? То есть вот это качество цивилизованной личности. Сделай добрые дела, чтобы все радовались вокруг. И тогда твоя жизнь тоже радостной станет. Это что-то я водяной, никто не водится со мной. Вот. Ну сделай добрые дела, начни что-то делать доброе, чтобы радость вокруг пошла, и она у тебя в сердце тоже появится. Прощать уже по-настоящему, то есть чтобы здесь ничего не осталось. Это уже покруче. Зачинать детей только со своей законной женой. Качество цивилизованной Личности. Понимаете, да? Поддерживать чистоту ума и тела. Ну, то есть, что такое чистота ума? Это опять же, вот эти все качества характера. Стараться, не лгать. По-доброму ко всем относиться тогда. Чистота тела означает мыться каждый день. Не душиться а мыться по-настоящему водичкой. Чистота тела также означает чистота квартиры. Тоже уборка, хотя бы пускай э, пылесос с дистанционным управлением убирает. Кто-то должен убирать, иначе грязь она разрушит твою жизнь. Не питать никому вражды. Качество цивилизованной личности. То есть, смотрите, есть враждебно настроенные люди, правда ведь? Кто-то может разрушить нашу страну хочет, правительство свергнуть, кто-то хочет такие. Это все люди какие. Это враги для этой страны. Знаете почему? Потому что самый лучший способ научить правительство это помолиться за него, чтобы оно само научилось. Запомните. Если люди пытаются свергнуть правительство, они создают хаос в этой стране. Новое правительство, чтобы исправить все, ну, сделать все по-своему, для этого требуются годы. И вот эта система там поменялась полностью власть, мы избрали новую теперь, все поменялось, хаос в стране создается. Мы видели, как недавно в одной стране. Ну, партия другая правящая пришла, и хаос полный, народ дезориентирован, никто не знает, что теперь делать, как жить, потому что власть стала другой, другие правила, другие законы, все другое. Это называется демократия. Так зачем нужна такая демократия, она хаос создает? Лучше помолиться за тех, кто сейчас у власти, чтобы они все правильно делали. Им нужна молитва наша, а не наши революции там, и демонстрации. Революция всегда это хаос, запомните, это разрушение, это всегда только трупы, куча крови, понимаете. Вся самая цивилизованное во время таких вещей просто разрушается. И те, кто хотят в нашей стране разруху такую принести, это враги, но к ним вражды не надо питать. Надо знать, что они враги, прощать их, но строго внутренне, строгость, наказывать но в сердце вражды вражды злобы не питать. Злоба разрушает все. Злоба не бывает. Быть простым. Что значит быть простым? Знаете, когда, что такое непростой человек, знаете, да? Такое дело вьет, а то что-то ну, корчит. Это непростой, значит. Простой вот какой есть, такой есть. Как есть, так есть. Быть простым. Это цивилизованный, значит, человек. Значит, есть крутизна такая. Я, допустим, захожу иногда в самолет бизнес-классе такие. Ну, бывает, просто человек в бизнес-классе, потому что он вот такой, он просто благочестивый человек. У него столько качеств хороших, что он может позволить себе летать в бизнес-классе. Такой бывает. Добрый, богатый, хороший человек. А есть такие, знаете, сидянки, в общем, крутизна просто. Это означает, нет простоты. Это значит, что человек тупой. Что простота – признак глубины. А если… Ну, значит, он тупой просто. Ну, что делать? Надо простить. <соединяющие> Идти дальше. <соединяющие> Ленин, Ленин был простым. Ленин был простым. Очень разумным человеком, но простым. Абсолютно простым. Как есть, так есть. Все. Простота признак... прийти, Знаете, как Ленин завоевал страну? По своей простотой. Люди в него верили сразу из-за того, что он был просто простым. Понимаете, просто из-за своей простоты он завоевал сразу всю страну. Его сделали вождем, потому что он был просто простым. Не было другой какой-то причины. Простота притягивала простых людей сразу. Они видят, что он вот, честно говорит то, что говорит, так и есть. Все, они, мы за Ленина, все. А кто там кривлялся перед ними там? Они не завоевали людей. Заботиться о своих подчиненных, детях и тех, кто младше, признак цивилизованного человека. Девять признаков я вам рассказал, писано в священных писаниях. Если человек прощает даже тех, кто агрессивен, Излобен и сердце о своем злобы о таком человеке не держит, то это значит, что сила этого человека приходит от самой истины, высказанное веды. Как определить, что сила человека из самой истины приходит, от самого Бога? Если человек может даже злыбню простить, агрессивному, и не держать злобу на нем в своем сердце. Значит, сила у этого человека в сердце приходит от самого Бога, от самой истины. Запомните только такой критерий. Потому что злы не просить практически невозможно. Но если это получается, значит Бог дает такую силу. Нет другой причины. Знаете, что если человек целиком и полностью отдает свою жизнь Богу сразу же в этот момент ему списываются все грехи из его сердца, но при этом они там остаются. Понимаете, как в банке, долги списали, но как бы сколько долгов все знают, слушайте внимательно, интересно. Допустим, человек полностью вручает себя Богу, он идет в монастырь, все. Он вручил, он живет только для Бога, судьба закончена. То есть она не действует, он пока в монастыре думает только о Боге, служит другим, его и судьба не действует, плохая, все. Если он думал, нет, надо что-то, мне не нравится такая жизнь, пойду назад опять в мир. Как только в мир шаг сделал, там в банке опять поднимается сумма. Но ну, его, конечно, добрые дела в монастыре списываются, там сколько там, все подсчитывается, но... Сумма опять возвращается назад. А если он всю жизнь так прожил для Бога и никогда не помышлял о себе ничего, вот вся сумма, все эти грехи так списываются окончательно в момент смерти этого человека. Все, до свидания грехи. Его сердце становится абсолютно чистым. Система ясна? Поэтому не надо думать, я как бы... Богу в храме сказал, Бог, Господь, я твой, все, я твой. На пять минут потом вышел, опять уже не твой. Ну вот на пять минут он тебе все и просил. В это время ты как бы с Богом был, а потом назад все. Понимаете, то есть не надо думать, что так все легко, как бы раскаялся на пять минут. И грехов нет, пошел дальше грешить. Ну заново, да, апгрейд сделал. Нет, так не бывает, мои хорошие. Конечно, когда ты раскаиваешься, то ты осознаешь свои грехи, у тебя больше возможности их победить. Это любой момент раскаяния, это самое лучшее. Это уже дает тебе возможность потом побеждать лучше, поэтому раскаиваться в храме надо обязательно. Исповедь, раскаяние обязательно нужна. Все это нужно обязательно. Но это не значит, что все, апгрейд происходит, у тебя там ничего не остается, все, пошел, что хочешь, что и делай. Нет. Апгрейд происходит. Апгрейд происходит. Если ты дальше будешь жить правильно, он так и остается. А если нет, значит, тогда все возвращается назад. Немножко по-другому. Ты их лучше понимать начинаешь. Они для тебя становятся понятными, твои грехи, после раскаяния.